Привет-привет, друзья! Сегодняшний эфир про нейромашины, управление привычками. Подключайтесь, включайтесь. На самом деле, это одна из, наверное, самых интересных, важных тем, потому что вообще же вся наша жизнь «привет-привет» состоит из привычек. Привет-привет! Добрый вечер! Итак, сегодня мы будем говорить с вами про а, привычки, про управление привычками, про нейромашины. А, кто из вас уже знает, что такое нейромашины, напишите, пожалуйста, плюсик. Добрый вечер! Есть кто-нибудь, кто знает? Те, кто не знает, напишите минус. Те, кто хочет узнать, что такое нейромашины, вы здесь поставьте сердечко и погнали! Привет, привет! Да, о, слушайте, вы знаете, что такое нейромашины. Но сегодня я хочу, как раз я расскажу сначала, я расскажу про три самых главных нейромашины, которые, собственно, нашу жизнь определяют и ее трансформируют. И мы будем с вами говорить о таких трех важных вещах, как мотивация, потому что особенно в таких ситуациях, когда огромное количество привет неопределенности, когда происходит э, черт знает что и неизвестно, что будет про происходить дальше, люди очень часто теряют мотивацию и непонятно, что делать, и не хочется делать. Да? Поэтому <coughs> мы поговорим о том, как все-таки то, что для себя важно делать, э, делать. Вторая нейромашина, про которую мы сегодня поговорим, это нейромашина принятия решений, потому что если вы в своей жизни принимали дерьмовые решения, вы знаете, сколько это может стоить э, да. <смех> принимали вы в своей жизни плохие решения? Напишите плохое решение, если вы принимали плохое решение и знаете его стоимость. И мы можем принимать э, хорошие решения, улучшенные решения, используя нейромашину э, хороших решений. И, наконец, третья нейромашина. Привет, Сергей. А, да, третья нейромашина, про которую мы поговорим, это нейромашина убежденности. Потому что, опять же, в ситуациях стресса, в ситуациях неопределенности, которая нарастает, мы, к сожалению, теряем некую убежденность. А когда мы не убеждены в чем-то, нам очень сложно двигаться, нам очень сложно. Мы даже не решаемся на какие-то вещи. Ну и в частности, мы поговорим, как эту нейромашину использовать для улучшения собственного здоровья. Итак, что такое нейромашины? Я коротко начну с этого введения, потому что большинство из вас все-таки уже... В, не, ну, в некоторых чертах кто-то подробнее знает, что такое нейромашины. Меня зовут Макс Котков, я нейрокоуч. И меня часто спрашивают, что такое нейрокоуч, и путают это с нейропсихологией. Идея нейрокоучинга — это идея того, что существует коучинг, существует вот это повышение эффективности человека и его душевного благополучия, настройка. Но очень большая часть коучинга и психологии, к сожалению, они как бы такие философские, больше теоретические, и они вообще не учитывают биологическую, сермяжную правду нашего мозга. А наш мозг это такая биологическая машина, это некий прибор, который э, строился в результате эволюции, и он нам достается как есть, с настройками по умолчанию. И э, мы с вами сталкиваемся с последствиями этих настроек ежедневно на самом деле когда вы решаете, что вы не будете есть какую-то там сладкое или мучное, да, что-то, что для вас считает там, вредно, в... а потом через некоторое время вы обнаруживаете, что ну, а сегодня можно. Или вы решаете, что вот, мне важно заниматься чем-то учить язык, практиковать, делать что-то по работе. А потом вы делаете большие перерывы и все сбоит. Эта э, проблема, она находится не в том, что у вас мало мотивации, она не в том, что вы там какой-то ленивый человек, большинство людей себя такими считают. Но а, на самом деле это связано как раз с биологией мозга. И это такое вот э, его самая главная, наверное, особенность. И если вы покупаете себе смартфон, компьютер, да, какую-то бытовую технику сложную, вы ее дальше себе настраиваете под себя. Даже вы же меняете там обои, звонки, настраиваете, как она будет работать. А мозг мы не настраиваем, потому что нас не учат настраивать мозг. Нам на уровне сознания дают знания, и дальше мы как-то учимся, и живем с мозгом, с настройками по умолчанию. И вот идея нейрокоучинга – это идея того, чтобы можно было настроить мозг под себя, чтобы он на биологическом уровне не противился нам, а был на нашей стороне и работал в наших интересах. Да? Если вы понимаете вот эту идею, если она вам близка, что мозг, к сожалению, не всегда работает на нас, и иногда он буквально саботирует то, что мы хотим в своей жизни, вы напишите, пожалуйста, слово «мозг». Вот, и нейрокоучинг – это такая технология, которая она берет самые лучшие, безусловно, «О, привет, Ася!», берет самые лучшие из психологии, из психотерапевтических коучинговых практик, но мы опираемся, «Привет, Оля!», но мы опираемся, в частности, на биологические особенности мозга и на его способность а, обучаться и трансформироваться. И мы учимся, как переобучать мозг, а не как а, приобретать какие-то идеи просто. Потому что у, у нас есть миллион идей, и мы их не реализуем в полной мере. Они часто, когда люди что-то узнают новое, они часто это используют для самообвинения. Ну, когда на семинарах это происходит, я это точно знаю, но вы тоже знаете об этом когда вы узнаете что-то новое, и понимаете, вот я столько всего классного знаю и не пользуюсь этим в полной мере. Вот это как раз этот конфликт между нашим сознанием, нашей личностью и мозгом. И нейрокоучинг, его задача не только личность трансформировать, но трансформировать мозг так, чтобы мозг шел в ногу с вами. И здесь на самом деле открывается ну, колоссальный простор для того, что можно с собой сделать. Я работаю с людьми, у которых нарушение сна. И сейчас очень многие люди стали спать хуже из-за того, что они переживают, из-за того, что очень большое количество негативной информации да, на сознательном, бессознательном уровне. И улучшение сна – это задача нейрокоучинга. Вопросы подготовки ко всяким медицинским операциям и улучшение здоровья – это тоже очень часто вопросы нейрокоучинга, потому что... Ну, я готовлю людей к операциям или человек приходит с каким-то состоянием когда врачи говорят мы не знаем вам надо пить антидепрессанты это психосоматика обычно ну, в общем нет там никакой психосоматики а на самом деле это просто необходимо чтобы мозг был на нашей стороне и все слышали про эффект лацебо и про то какой он может быть чудесный и я сегодня расскажу как им для себя пользоваться Работа взаимоотношений с деньгами, то, что мы называем эмоциональными проблемами. вот То, что называют обычно психологи в популярной психологии, блоки в бессознательном, негативные убеждения и так далее, это на самом деле на уровне нейро-коучинга вопрос э, настроек мозга. Катя спрашивает, как не откатываться назад при переобучении мозга? Э, ну, в общем-то, мне вот это вот э, само название «откатываться назад» не очень нравится, потому что когда человек э, несколько дней был в путешествии или там, просто был уставший и ел пиццу, пиццу, пиццу, пиццу и потолстел, он не спрашивает, как мне теперь не откатиться назад к своему обычному весу. Да? Если мы пользуемся биологическими законами, то э, когда мы сделали какой-то прогресс и, э, да, и мы, мы создали э, изменения, то отката не происходит. Ну, ты говоришь, Курс «Внутренний ресурс» не работает в текущей ситуации. Катя, он работает, на самом деле, в текущей ситуации. И э, я хочу сказать, что я последние три дня проводил живой семинар э, с ребятами, э, у которых большое количество бизнесов э, в России, и у них огромное количество подчиненных, которые все сталкиваются с этим, они сами сталкиваются с этим. И это все те же самые технологии. Они работают, и они работают на мне, и они работают на других людях. Здесь вопрос э, состоит в том, что... Э, для того, чтобы справляться с девятой симфонией, да, музыканту, ему нужно большее количество тренировки. А мы столкнулись ну, действительно с непростой ситуацией, давайте скажем честно, это ну, высший пилотаж. И мы, к сожалению, не все наработали в полной мере свои навыки для того, чтобы управлять своим состоянием, так, чтобы да, полностью справляться с ним, вот несмотря на все, что происходит вокруг. То есть это вопрос тренировки. Но я рассматриваю любую тяжелую ситуацию, как в частности возможность тренироваться с утяжелением. Вы же знаете эту историю, как появилась сумо. Ну, вы все видели сумоистов, да, такие жирные мужики. Они специально там, у них диета, как они жреют. Но сумо появилась в очень простой истории, когда великий мастер, который был непобедимым и самым быстрым, он понимал, что он достиг предела своих тренировок, и он не знал, как себя дальше продвинуть. И он решил и придумал такую историю, что он будет обжираться, он наберет огромный вес и будет тренироваться этим огромным весом, наработает новую силу и скорость, а потом похудеет, и эту силу и скорость принесет на совершенно новом уровне свое худое тело. Поэтому я не считаю, Кать, что то, что происходит сейчас, можно назвать, что ты откатилась. Это просто вопрос того, что ты столкнулась с более сложной ситуацией, которая требует более аккуратного, более детального и, ну, в частности, большего количества времени, к сожалению, в день сегодня требуется на то, чтобы контролировать свои состояние. Привет, Илина Итак. Да, нейрокоучинг работает со сном, со здоровьем, он работает с настройками эмоциональными про деньги, есть истории про взаимоотношения, и ну, взаимоотношения всегда являются важными, но вот в кризисной ситуации они очень часто начинают из-за того, что все люди напряжены, еще, к сожалению, возникает поляризация мнений, взаимоотношения начинают отвечать по швам, и я не говорю исключительно про взаимоотношения в семье, я говорю про вообще круг наших взаимодействий, круг поддержки. Ну, и в общем, назовите вопрос, с которым вы хотите поработать, и я расскажу, как нейрокоучинг работает здесь. Итак, все-таки, что такое нейромашина, как ими пользоваться, и что здесь можно сделать? У нас есть, как вы все знаете, личность, сознание, вот это вот, да, первое внимание, то, что я называю. Это наша думалка, которая думает, вот, так, так, мы набираем информацию, знаем ее, но просто узнанная нами информация нас не изменяет, она не помогает нам двигаться вперед никак. И дальше для того, чтобы информация изменила нашу жизнь, нам нужно превратить ее в поведение и наработать привычку. И поведение, и особенно привычное поведение, оно меняет жизнь. А вот привычки хранятся в нашем втором внимании, в нашем мозге, на уровне нейромашин. Что я имею в виду здесь? Вы все брали свою жизнь под управление, под ручное управление. Да? Вы все пробовали взять на силе воли, на какой-то самодисциплине, выполнять какие-то практики, придерживаться каких-то правил, чем-то заниматься регулярно. И вы знаете, что это срабатывает далеко не всегда. А, мягко говоря. И все мы знаем эту историю, которую нам поют просто из всех радиоприемников страны, Такая психологическая пропаганда, что привычка возникает 21 день. Если ты 21 день что-то делаешь, у тебя возникнет привычка. Но если вы знаете это исследование, на котором они все это базируют, эту идею, то это полная чушь, и это становится очевидно просто на раз. Потому что исследование было очень простым. На испытуемого надевали очки с линзами. Там была система линз, которая переворачивала изображение. И обнаружили исследователи, что если человек носит очки 21 день такие и видит перевернутое изображение, его мозг понимает, что происходит, и переворачивает это изображение обратно. И после этого момента, 21 день, он способен в этих очках очень быстро перевернуть изображение, и его мозг умеет это делать. Если меньше, то мозг не научается и у него не возникает вот этого навыка. да, То, что нам говорят, вот как научиться кататься на велосипеде, научился и все, потом в любой момент сел и катаешься. Что в этом исследовании не так? Ну вот что тут с ним не так? Почему за 21 день не формируется привычка? Ведь у него сформировалась? Во-первых, они говорят про привычку мозга, а не привычку личности. Во-вторых, здесь речь идет не про 21 день, если быть внимательным, а про 16 часов бодрствования непрерывной практики мозга. То есть, на уровне сознания все, что этот человек делал с собой, ему платили деньги, он участвовал в эксперименте, и он надевал эти очки. Все. И если мозг мы ставим в определенные условия, на определенное время с определенной интенсивностью, он формирует привычку. Это да. Но у этого мужчины, который был подопытным, у него не сформировалась привычка носить такие очки. да. То есть вот. И, и здесь возникает история, если я 21 день подряд буду ходить в спортзал, то я буду, вот все, у меня будет привычка. Нет, нет, и еще раз нет, потому что важно не то, что мы делаем, а важно то, как мы делаем. И на уровне мозга есть колоссальная разница. Если вы усаживаетесь работать, вы знаете, что, ну особенно да, сейчас, например, есть состояние растерянности, есть состояние просто ä, непонимания, перегрузы информационного, эмоционального. И вы можете выделить час времени на какую-то работу, но сколько из этого времени вы будете по-настоящему сфокусированы на этой работе, по-настоящему включены в нее в качественном состоянии? Сколько минут из часа вы действительно работаете? Ну вот напишите цифру просто в чат, чтобы так было забавно. Вот это время сфокусированности вы тренируете мозг фокусу, вы тренируете мозг производительности. Но сколько раз за час мы отвлекаемся? И каждый раз, когда мы отвлекаемся, мы, кроме того, обучаем мозг отвлекаться еще, еще больше. Да, 20 минут, они пишут что но 20 минут за час рабочего времени. Это на самом деле ну, очень высокий результат, честно честному что, что, что я имею в виду? Вы, вы были в ситуациях, я просто постоянно исследую тему фокуса, тему качества внимания, потому что это... Самое ключевое, что вообще есть у человека. И это первое, что сыплется в стрессовых ситуациях, это самое главное, что разрушается. Отвлечение раз 25-30, да. Спасибо, спасибо, И э, были исследования, когда людей просто сажали в белую комнату за белый стол с белым листом бумаги и ручкой, и они знали, что им надо делать, там не было никаких отвлекающих факторов. Но человек, который тренировал себя при помощи смартфонов, телеграм-каналов, ютуба роликов в общем, всего, чем мы имеем дело, он даже в такой бедной среде, в белой комнате, где нет ничего, умеет отвлекаться и требуется какое-то время для того, чтобы научиться и восстановить качество внимания. Поэтому идея очень простая. Идея нейромашин — это идея привычек. Но что такое привычка? Обычно, вот, вот давайте так, что вам приходит в голову, когда я говорю слово «привычка»? Приведите какой-то пример привычки, которая у вас как первая ассоциация возникает. Ну, камон, напишите. У вас телефон в руках, у него есть клавиатура, там она всплывает. Бах-бах-бах. Вот что вам первое ассоциируется с привычкой, реально? Мне будет это прям бесценно. Да? Ну, давайте я начну, пока вы пишете, может быть, у нас есть задержка. Привычка бояться, вот, это нетривиальная привычка, да, курить, чистить зубы, заправлять постель, что, лезть, лезть в смартфон, проверять сообщения. Все это привычки, да, но вот Аня сразу зашла с козырей, там, привычка бояться. Это правда так, привычка бояться, привычка отвлекаться, это точно Привычка пить кофе с шоколадом. Привет, привет. Мы говорим сегодня про привычки нейромашины, про то, как работает мозг, нейрокоучинг, и мы говорим с вами про три главных нейромашины убежденности, принятия решений и мотивации. Да, есть более такие тонкие привычки, как вот я уже сказал, привычка бояться, привычка тревожиться, привычка злиться, есть сладкое, когда грустно, прекрасно совершенно. Но вот для меня эталоном привычки, что я имею в виду, когда я говорю «нам надо развить какую-то привычку». Вот что такое главная нейромашина, которую знают все? Это нейромашина, которая слушает ваше имя. Вот Оксана, да, Оксане не нужно, привычка паниковать, Кате, да, Оксане, Кате, им не нужно прикладывать какие-то усилия для того, чтобы отреагировать на свое имя, когда его называют. Не нужно быть внимательным, чтобы отреагировать на свое имя. Вот вы сидите, вы чем-то заняты, вы увлечены, вы слышите имя и все. Какая-то часть вашего мозга постоянно его слушает, и она говорит, тебя зовут. Ведь и человека разбудить при помощи его имени гораздо проще и легче, чем а, при помощи, там, Эй ты", эй -ты" например, да? А, вот... Привычка откликаться на имя для меня это эталонная привычка, это самый классный пример того, как работают нейромашины. Они работают тогда, когда вы спите, когда вы устали, когда вы чем-то заняты, вне зависимости от того, вообще вы как бы обращаете на это внимание или нет. То есть у нас есть два варианта жить жизнь. Первое внимание, сознание, которое берет ручное управление, пытается все сделать правильно, но ресурсов у него мало, потому что как только оно устало, утомилось или посчитало, знаете, еще у вас же бывает такая штука, что вы, если с утра или днем что-то вы сделали большое, или э, что-то очень переживательное, сложная беседа или то, что вы считали сложным, потом возникает такое, О, я сегодня так уже хорошо поработал, я больше не буду над собой усилить делать. И дальше очень сложно бывает как-то себя заставить делать что-то такое, на, на что нужны эти силы. Вот первое внимание, оно работает таким образом, если мы постоянно полагаемся на него. Второе внимание работает так, как ваша привычка, когда вот назвали вас по имени, все, оно срабатывает вне зависимости ни от чего. Вы можете так сильно устать, что вы не услышите или так быть сильно чем-то встревожены, что вы не услышите, что вас зовут. Но в большинстве случаев вообще в очень- очень разных состояниях привычка работает. И вот на мой взгляд, как было бы круто, как было бы прекрасно иметь у себя привычки, особенно для сложных времен, потому что чем характерны сложные времена, они возлагают на нас большую нагрузку и они выдвигают к нам большие требования, Потому что нам нужно аккуратнее и точнее делать больше правильных действий. Потому что, как на хорошей дороге. Да, привет, привет, Лора. Да, вот по хорошей дороге идет водитель на автомобиле, он его ведет солнечно, много полос, все вокруг едет аккуратно, машин мало, у него классная тачка. Он может расслабиться, отвлечься, ничего не случится, он может там вильнуть даже незаметно, без поворотника перестроиться. Ничего не произойдет. Если дорога сложная, если это огромная пробка, где все очень агрессивно едут, всем надо проехать, все устали, плохая видимость, в общем, плохое покрытие, дождь идет. Вот в этой ситуации нельзя попустительствовать. Да, любое маленькое неправильное действие, неаккуратность и потеря фокуса, оно приводит к неприятным результатам. Ну, как минимум там царапина, а как максимум какая-то авария. И Сложные времена, они точно так же устроены. Они возлагают на нас требования к тому, чтобы мы больше следили за своим качеством состояния, а мы делаем глупости. У нас есть вот эта вот привычка, что, знаете, ну времена тяжелые, поэтому я чувствую себя плохо, и поэтому я позволяю себе быть а, в плохом состоянии. Мы делаем такое объяснение, то есть а, состояние потому что. А состояния, они должны быть для того, чтобы... То есть я собираюсь сделать это, и поэтому мне нужно настолько высококачественное состояние. И чем сложнее ситуация вокруг, тем нужны более качественные состояния, и тем лучше должны работать нейромашины. Итак, у нас есть три главных нейромашины, как я уже сказал. Это нейромашина мотивации, нейромашина убежденности, нейромашина принятия решений. Давайте их разберем по, по порядку. С какой начнем? Напишите в чат. Кто первый напишет, с такой начнем. Звучит барабанная дробь. Математик бы здесь прочитал, в какой будет меньше букв, чтобы быстрее ее написать, если бы он хотел победить. Что делать с чувствами в сложной ситуации? С чувствами в сложной ситуации нужно делать все то же самое, что и всегда их нужно проживать. Чувства в сложной ситуации, Кать, они связаны. Мотивация, мотивация, все, мотивация победила, сейчас ими займемся. Чувство, Что такое чувство, Катя? Чувство это функция сравнения того, что у меня есть ожидания и то, что я вижу в реальном мире. В сложные ситуации чувства являются тем же самым, чем они являются в обычных, в обычные наши дни. Они являются показателем того, что наши ожидания были неадекватными. Потому что не имеет никакого смысла, Говорить, ну как же так, нас лишили будущего, да что это вообще происходит. Потому что это лишает нас возможности разобраться с тем, что происходит, и отреагировать на это хоть как-то эффективно. Потому что никакие чувства, никакие забои про то, что, блин, знаете, вот так не должно быть, они не спасут нам жизнь и не дадут возможности ее улучшить. Все, что они создадут, это боль. И единственный здесь вариант – это перестать ожидать, смотреть э, внимательно по сторонам. Ну, просто представьте себе водителя за рулем. Э, вы сидите в такси, едет водитель, который вас везет, который ожидает, что вот сейчас все будет хорошо. Он ожидает, что вот он быстро едет, а машина перестроится и пропустит его. Да, Вы бы не захотели, ребят, вот ехать с таким водителем, который так полагается на свои ожидания. Все-таки мы в вождении человека ожидаем, что он будет как-то следить за дорогой и реагировать на это. Да, здесь та же самая история. Мы выступаем в качестве таких водителей. Привет, Надя, привет, Алекс. А, очень рад вам. Да, поэтому здесь все, что мы можем делать, это изменять свои ожидания и, собственно, их убирать и переходить в режим восприятия. Потому что то, что мы видим вокруг, мы не ожидаем этого, мы не знаем, что будет происходить. И для того, чтобы действовать эффективно, нам нужно знать это. Но без этого невозможно. Привет! Итак, нейромашина мотивации. Мы говорили, что в, в стрессовых ситуациях, в ситуациях, когда особенно все рушится, были надежды и тут рушится снова и непредсказуемость мотивация, ну, теряется, она она растаивает и в какой-то момент, ну буквально позавчера мы разговаривали с человеком, владелец компании, у него ну, серийный предприниматель, у него несколько параллельно сейчас развивается проектов. И он говорит, я просто не могу себя ничего заставить, у меня есть прямо такое тотальное ощущение усталости. И это вопрос к нейромашине мотивации. Нейромашина мотивации – это такой пусковой механизм, который включается, если вы захотите попить воды, например. Встанете и пойдете. Вот значит у вас запустилась нейромашина мотивации, если вы это сделали. И там нет, да, то есть… Под словом мотивация в психологии понимают какие-то ассоциации такие с Энтони Робинсом, там с кем-нибудь еще таким типа вот вот она мотивация. Я хочу, я прямо смогу выпить этот стакан воды. Ну бред, да? Реальная мотивация это когда у вас есть некий план и вы планируете, что вам нужно сделать, вы включаете это и у вас нет про это никаких особых переживаний. Вы переходите от планирования к действию. Это инструмент для перехода от планирования к действию. И очень часто люди начинают про мотивацию говорить «Ой, а мотивация у меня исчезает, она там проходит. Сначала она есть, а потом я сталкиваюсь с трудностями, а ее не стало». Но здесь есть две вещи. Первое – это то, что вот когда не получается, и нам начинают противостоять внешние обстоятельства, другие люди, случайности и что-то еще, это момент, когда мотивация реально нужна. «Привет!» Мотивация не нужна, когда все получается, и вам по кайфу, и все, все прямо здорово. Для того, чтобы сидеть, пить вино с друзьями, пить, есть прекрасный там, сыр, пиццу шикарную, вам не нужна мотивация на это. Да, мотивация нужна тогда, когда есть трудность, и вы включаете ее для того, чтобы преодолеть эту трудность. Потому что мозг постоянно делает вот эти экономические расчеты. Вторая штука про мотивацию. То, что мотивация – это как чистота после душа. Вы ее включили, она прошла. Но ну, поэтому мы моемся несколько раз в день, когда жарко, а когда попрохладнее, можем позволить себе там, раз в сутки мыться. И с восстановлением мотивации точно такая же история. Кто из вас легко просыпается и встает с утра? Да, потому что проснуться полбеды. Вот встать из кровати так. Кому легко вставать из кровати? Напишите «легко». Uh, это вопрос вот этой вот uh, высококачественной машины мотивации. И есть еще интересное наблюдение за годы консультирования, а я с, 2002, uh, с 2001 года uh, консультирую и веду семинары и набрал некоторое количество опыта за это время. Uh, да. Есть класс, легко, легко. Есть вот у меня такое наблюдение, что у людей, которые легко, uh, легки на подъем, которые легко встают с кровати, которые uh, вот раз решил и сделал, решил и сделал, у них очень э, часто у этих людей именно бывает страх высоты, потому что страх высоты – это отдельный вид страха, это э, страх, который не похож на другие страхи, он не похож на страх темноты, он не похож на страх публичных выступлений и так далее. А, да, есть у вас страх высоты, э, Те, кто легко встает с кровати? Связано, Связано это вот с чем. Что у человека мощно работает нейромашина мотивации, а когда мы стоим на каком-то высоком месте э, на краю, наш мозг всегда, у нас есть такая нейромашина, которая моделирует падение. Она представляет себе, что ну, мы можем упасть. И у обычного ленивого человека, да, со слабой бояться, а я стал бояться высоты сильно. Вот у ленивого человека, когда он стоит и смотрит вниз, тоже есть этот образ, что он может упасть. Но ленивые люди прекрасно знают, что то, что я себе фантазирую, и то, что я буду делать, это две большие разницы. Да, я не знаю, как у вас, у меня были друзья такие, с которыми можно было о чем-нибудь договариваться, и ты точно знал, что этого делать никогда не придется. Вот настолько ленивые. Вот, Алекс, попробуйте такую штуку. На самом деле, это вот в течение нескольких минут переучивает абсолютно этой работе со страхом высоты. Да, спасибо. Итак, нейромашина мотивации – это механизм, который превращает идею в поведение, потому что можно сколько угодно лежать, и все мы знаем вот эти вот состояния, когда лежишь и думаешь идти, куда-то не идти, дойти, не дойти, не сильно хочется, но желание на самом деле не является мотивацией. Вот сила желания – это просто вопрос. Включите вы этот тумблер или не включите? А когда вы его включаете, включилась машина мотивации, и вам больше не нужно хотеть, вам больше не нужно тратить никаких сил, вы переводите идеи в действие. И если вы осваиваете нейромашину мотивации, вы можете очень легко делать что угодно. Потому что некоторые люди вместо того, чтобы включать нейромашину мотивации, они говорят, я прокрастинирую, я ленивый. А, нет. Нет, это не вопрос лени, это не вопрос личных качеств. Это вопрос работы нашего бессознательного, работы нейромашин нашего мозга. Потому что эти люди прекрасно обычно фокусируются и делают все в последний момент с полной мотивацией. Вот у них просто есть момент, когда они говорят, а, я включу сейчас нейромашину мотивации. А до этого они ее не включают. Они включают нейромашину прокрастинации, нейромашину откладывания. Те из вас... Кто откладывает? Есть хоть кто-нибудь здесь, кто откладывает и прокрастинирует? Привет, привет всем! Да, есть ли среди нас, среди сегодняшних участников этого эфира, хоть кто-нибудь, кто прокрастинирует? Или таких людей сегодня нет? А, вот, а, Когда вы в следующий раз будете планировать какую-то деятельность, вы... Я вот гарантированно могу сказать, что вы планируете, да, сколько вы будете прокрастинировать, и вы планируете, когда вы реально приступите к действию. Я готов угадать. Вот Катя и Сергей пишут, да, а, про то, что о, мы прокрастинируем. А, конечно, да, вот сейчас пишут настоящие прокрастинаторы, которые откладывали даже написание комментариев. Значит, смотрите. Вспомните ситуацию, когда вам надо что-то сделать. И у вас есть на это действие пара недель. И вы себе даете обещание, что я сейчас как? Буду каждый день по чуть-чуть аккуратно делать и вовремя все сделаю. А, да, вы каждый раз это делаете. Потом вы откладываете, откладываете, откладываете. Потом начинает а, жареный мужик перекреститься. И гром клюнет. Да? И вот, значит, вы э, хоба и начинаете делать. Теперь другая ситуация, которая с вами тоже была. Я в гришковца поиграю. Э, была такая ситуация, когда у вас было несколько недель на то, чтобы что-то сделать. И вы думали, и откладывали, и планировали откладывать, и знали, что вы будете прокрастинировать. И вдруг прилетает что-то очень интересное, ну, например, там вас в поездку какую-то приглашают, или просто что-то вот прям, что вы будете точно и хотите делать, занимает большой кусок этих недель, и вы понимаете, что если я сейчас не сделаю этот проект, я его потом не успею, у меня вот это вот ништяк мой, поездка или там что-то классное, оно сорвется. И вы легко делаете это раньше, и потом едете в поездку, ну, или там что-то происходит. Да, это может быть же в рамках минут, часов такая же история. Вас куда-то пригласили а, на вечер, и вы понимаете, что я-то планировал прокрастинировать, сделать в последний момент вечером, а тут вечером что-то будет такое классное, и вы делаете легко это заранее. Да, знаете, понимаете, о чем я говорю уже, да, с вами такое было. Привет, привет. А, так работает нейромашина. Так вы включаете или одну, или другую, просто у вас есть условия, когда вы считаете, что сейчас нужно включать нейромашину прокрастинации, и нужно откладывать. И давайте скажем честно, это очень разумные действия прокрастинировать, потому что сколько раз благодаря вашей прокрастинации вам не пришлось просто вообще делать то, что вы там должны были или собирались. И вы подумали, блин, если бы я это сделал вовремя, я бы сделал лишнюю работу. И это действительно разумный вариант вести жизнь, я считаю, что это единственный разумный вариант жизни, прокрастинации, при одном условии, что вы не беспокоитесь и не осуждаете себя в тот момент, пока вы откладываете, но вы признаете себе, когда вы действительно это будете делать. И вы откладываете это на последний для себя момент. Вот, да, и... Соответственно, а если вы умеете включать нейромашину мотивации, тогда вы можете жить другой самый разумный вариант жизни, который только я могу описать. Это когда вы говорите себе, насколько легко и быстро я справлюсь с этой задачей я освобожусь от нее. Вот это вот работа нейромашины мотивации. Некоторые люди используют непрокрастинацию, некоторые люди используют такую штуку, как планирование усталости. Вы тоже можете себя узнать. Вместо включения нейромашины мотивации, человек, когда ему надо что-то сделать, он представляет себе, как ему будет тяжело и как он устанет в конце. И вместо включения мотивации, он физически моделирует внутри себя и э, испытывает и воображает вот эту вот усталость, которая у него будет. Ну, да. Если, если вы за собой это заметите, то это одна из видов нейромашины которую люди называют ленью. Ленью она не является, потому что работы здесь дофига. Ничего приятного в этом нет. Просто человек вместо действий представляет себе неприятные ощущения, которые у него могут возникнуть в результате этих действий. Вот. Итак, нейромашина мотивации. Это не воодушевленность в духе Тони Робинса. Это не желание. Это не что-то такое, что вы сделали один раз и навсегда, и оно у вас. Это выключатель, да, то есть вот вы приходите в комнату, там темно, вы включаете. И вот возвращаясь к вопросу Кати, который был в самом начале нашего эфира, как не откатываться назад? Вы же, когда заходите в комнату в следующий раз, если там выключен свет, вы его выключили или кто-то еще, вы же не говорите себе, ну вот вся ситуация откатилась, я не знаю, как теперь быть. Да? Вы просто включаете, щелкаете тумблером еще раз. Вот работа с нейромашинами, она как включение света. И требует ровно столько же усилий, но свет же, он горит не из-за вашей энергии. Да? Вы понимаете, что вы прикладываете энергию для включения, но лампочка светится не от ваших жизненных сил, которые вы потратили. И в этом прелесть нашего мозга, что нам не нужно все время вот это вот толкать, там нет вот этого механического элемента. Вы переключаете что-то, и оно теперь работает таким образом. Переключилось обратно, вы его снова переключаете, и оно снова работает так, как надо. У меня так происходит, когда приходит много входящих в одно время. Да, ну, Ирина, здесь со входящими, это прямо очень крутой комментарий, на самом деле. Входящие являются, наверное, бичом современного человека, да, у нас огромное количество входящей информации, нужной, ненужной, ожидаемой, неожидаемой, относящейся к нам или нет. И мы привыкаем на нее всячески реагировать, а для мозга это все очень дорогостоящая история, на входящие события реагировать. И э, здесь нужна просто такая привычка, что вы всегда входящие, хотя бы на минуту кладете в какую-то коробочку, э, которая называется входящие, так что это моя коробочка. Я буду разбирать ее через минуту. И потом вы разбираете ее по собственному желанию, не тогда, когда оно пришло, а с небольшой задержкой. Вот э, люди, которые занимаются конным спортом, рассказывали мне такую историю, что э, когда новичок на манеже учится вот, просто на лошади ездить, э, так, тихим шагом, обычно ему дают старую, спокойную, мудрую, все знающую лошадину. И лошадина это ходит там какое-то количество лет по этому кругу, она знает, где надо стартануть, где будут остановки и так далее. И она пытается остановиться там, где надо, потому что она в курсе, а этот новичок, который на ней сидит, не в курсе. И вот... Ребята, которые конным спортом занимаются, они говорят, нельзя лошади позволить этого, потому что она примет это решение, она это сделает, потому что она знает, но для нее это будет сигналом, что она теперь решает, где останавливаться. И она тогда перестанет постепенно слушаться издака. Если она остановилась без команды, ее надо взять с места, хотя бы пару шагов пройти и остановить ее собственной командой, так чтобы были взаимоотношения, понятно, и она понимала, что... С нее будут требовать исполнение указаний. Вот наш мозг работает точно так же. Итак, нейромашина мотивации. Теперь нейромашина следующая. Что будем обсуждать? Принятие решений или убежденность? Какую берем? Принятие решений единичка, убежденность двоечка. Напишите цифру просто. Оля, привет! А, напишите просто цифру в чат. Принятие решений единичка, убежденность двоечка какую хотите первое разобрать? Первую. Принятие решений. Машина принятия решений. <св> У нас, значит, есть такая штука. То есть мы же знаем, что наш мозг постоянно принимает решения. Ну вот, Вика, ты чуть-чуть опоздала, и Катя тоже, мы перейдем к мнению машины убежденности чуть позже. Да, мы в день принимаем до 36 тысяч мелких решений. То есть наш мозг это вообще машина, которая принимает решения мелкие, средние, крупные. И всем нам знакома штука, когда я ничего не хочу больше решать, я хочу на ручки, чтобы кто-нибудь меня обнял и сказал, что все будет хорошо, дал мне чашечку кофе, шоколадку и 6 миллионов долларов. Это называется decision fatigue. Это называется усталость от решений. Потому что решение каждый раз – это действительно такое как бы, формирование мира. Потому что ведь вы знаете, что с решениями очень связана наша эмоциональная вот эта вот история. Да? Некоторые люди говорят, надо принимать решение рационально. Вот если бы я мог отстраниться от эмоций и принять решение. Ну, исследование... На мозге, когда у людей были травмы, последствия инсультов, когда у них была разрушена эмоциональная часть мозга, все думали, сейчас, сейчас этот человек будет хладнокровно всех выигрывать на бирже, станет просто нереально крутым, как в областях тьмы, лимитлос-фильме, да, и будет всех просто побеждать. А оказывается, этот человек не может сделать выбор между двумя стаканами воды, потому что наш мозг, Принимая решение, постоянно используют эмоции. И мы не можем с вами принять решение в двух случаях, когда вам трудно принимать решение. Две, два варианта. Первый. Если вам пофиг. Если для вас один вариант и второй вариант не выглядят как различные, когда у вас, ну, не, ну я так буду себя чувствовать, и так же я себя буду чувствовать, если вот... Да, э, если вы любите тирамису или вам предлагают э, такую есть такая народное блюдо я не помню у какого-то народа в севере когда они рыбку закапывают в землю она чуть подгнивает да э, вот, вот что вы видите, тирамису, тирамису или полежавшую в земле рыбку э, с запахом ну, как бы тот вопрос редко возникает э, да, и вот э, это один вариант, когда нам трудно принимать решение, когда э, это тирамису сделанная моей бабушкой, а это тирамису сделанная моей мамой. А вы ни того, ни другого не пробовали и, в общем, не, не знаете, э, в чем различие и как себя чувствовать. Э, да, и когда не устраивают оба, обыд... Ну, то есть, э, это другой вариант Ирина. Э, да, когда мы не можем сделать различия, одно не нравится, и второе не нравится. ну И одно отстой, и другое отстой. То, то же самое, очень сложно а, принимать решения, потому что между ними нет контраста. И так хорошо, и так хорошо, и так плохо, и так плохо. А, это один вариант. Малые отличия на уровне эмоций для нас. Второй вариант, когда нам тяжело принимать решения, это то, с чем сейчас очень многие люди сталкиваются это когда эмоциональный фон и так слишком громкий и зашкаливающий, и мы не можем буквально услышать а, какие-то варианты внутренних реакций. Да? Если вы взвинчены, если вас то, что называют колбасит, вам сложно принимать а, решение, потому что там может быть и отличная реакция в одном и в другом эмоционально, но мы ее не можем услышать, потому что просто это все равно, что пытаться э, услышать шепот в каком-нибудь ночном клубе, где лупит музыка. Вы знаете, о чем я говорю, да, это эмоциональный перегруз. Вот можете написать эмоциональный перегруз, если вы сталкивались с такой проблемой в принятии решений. И... Э, в общем, результаты здесь и технология подхода к этому очевидно. В первом случае нам нужно увеличить для себя разницу, то есть научиться воспринимать точнее, как музыканты. Да? Если человек не развивал музыкальный слух, он его не тренировал, он может не услышать разницу между нотами, не понять, а какая из них выше, а какая ниже, если они там довольно близкие. Но профессиональные музыканты и люди, с тренированным слухом, с абсолютным слухом, они вам сразу это услышат и скажут. Для них это будет колоссальная разница. Вот э, здесь та же самая история. Личностный рост происходит тогда, когда мы повышаем для себя способность в чем-то разбираться. И не важно, что это. Э, качество выполнения бухгалтерского отчета, качество написания текста, детали в проведении переговоров. Разница во вкусе того, что мы готовим, разница в аромате э, вина или чая, когда мы с ним э, знакомимся. Вот это вопрос, умею я делать различия и замечать их или нет. И это то, что позволяет принимать более качественные решения. Да. Вторая э, ситуация, когда лупит музыка и мы не можем услышать из-за эмоционального перегруза. Это, э, собственно, ну, здесь нужно абсолютно механически прагматично подходить к себе и отдавать себе отчет что принятие решений – это вид деятельности, зависимой от нашего состояния. В дерьмовых состояниях мы принимаем дерьмовые решения, которые приводят к дерьмовым результатам, которые вызывают дерьмовые состояния. И мы попадаем в замкнутый круг. Есть другой замкнутый круг. В хороших состояниях мы принимаем хорошие решения, которые приводят к хорошим результатам, которые повышают качество наших состояний. Получается чуть-чуть странно, как перейти между двумя этими кругами. Дело в том, что они друг с другом уже никак не связаны, и у вас были в вашей жизни плохие решения. Оно вот было плохим тогда, вы знали, что оно плохое тогда, и потом так и оказалось, и вы до сих пор знаете, что это плохое решение. Просто потому, что мы запустили нейромашину принятия плохих решений, у нас есть такая нейромашина. Это удивительно, но для чего-то она нам нужна. В частности, для того, чтобы оказываться правым или упрощать ситуацию, или там, доказывать кому-то, что все будет плохо, да, из подросткового возраста, когда мы формируем вот это вот всем делать. Мы часто строим вот эту вот нейромашину плохих решений. Один вариант. И штука такая, что вы знаете, когда вы ее запускаете. Привет, Лера! Но... Вы часто не обращаете внимания на то, что вы ее запускаете. И для меня это выглядит так, как будто бы кто-то взял э, зубную щетку и говорит, слушай, я брал твою зубную щетку, мне нужно было почистить унитаз, вот, но я ее отмыл, ты теперь снова можешь ей пользоваться. А, да, но запашок-то остался. И здесь очень важно настроить себя и свое бессознательное, чтобы плохие решения для нас пованивали. Это удивительная э, штука, потому что на неприятные ощущения в теле мы научились забивать, а на неприятные запахи забивать очень сложно, потому что клетки нюхательного эпителия, они прорастают своими кончиками прямо в мозг, и там нет системы, которая бы их остановила. Ведь мы когда спим, у нас слух отключается, чтобы нам не мешали звуки э, спать. Да? У родителей молодых, у э, маленький ребенок, у них настраивается такая чувствительность, они слышат каждый шорох. А обычно мы спим, и какую-то часть звуков мы все-таки упускаем. Вот с запахами этого сделать нельзя. Поэтому в следующий раз, когда вам будет кто-то предлагать плохое решение, особенно если это будете вы сами или ваш мозг, вы можете начать чувствовать, вспомнить эту зубную щетку и чувствовать запашок от нее. И это будет сигналом от вашего бессознательного о том, что вы сейчас собираетесь принять какое-то дерьмовое решение в своей жизни. Это, это важная штука. И, конечно, вы принимали в своей жизни хорошее решение. Вы принимали хорошее решение, вы знали, что это хорошее решение, и привет, Эрна. И это решение подтвердило себя, потом жизнь показала, что оно хорошее, и вы ему рады до сих пор. Вот это нейромашина хороших... Решений, которые ведут к хорошим результатам, которые ведут к хорошим состоянию. И вы тоже знаете, на самом деле, как она работает. И задача, на мой взгляд, в нейрокоучинге состоит в том, чтобы помочь человеку, если я работаю с ним, или научить человека, если это обучающий семинар, как запускать одну машину и как избегать запуска другой и замечать, что вдруг вот я включаю что-то не то сейчас. Вот такая вот штука. Привет! Ну что, у нас осталась последняя нейромашина, которая относится к убежденности. Нейромашина убежденности это очень круто, потому что мы можем верить в вещи, и это дает нам силы, это дает нам возможность преодолевать неудачи, преграды, и, и она на самом деле ну, совершенно потрясающая. Вы знаете про плацебо эффект. Да? все же знают про плацебоэффекты. Это, это очень забавная штука, когда на самом деле плацебо – это самый изученный препарат в мире, потому что все исследования других препаратов проводят параллельно с плацебо. Да, есть вот этот двойной слепой тест, когда исследователи никому не говорят, кодируют, и ни доктор, никто не знает, попалась пустышка или попался настоящий препарат. Для того, чтобы ну, никак не влиять на на них там бессознательно, невербально и так далее. И если препарат показывает более высокие результаты, чем плацебо, он, значит, там дальше идет, получает какое-то да, одобрение. А если нет, вот, вот этот вариант все забывают. И мне очень нравится... Мы сидели с моей женой, и она рассказывала эффект плацебо какому-то человеку, и он говорит, ну блин, если бы я потом узнал, что это была пустышка, а мне полегчало, я бы еще чувствовал себя обманутым, это было бы прямо ужасно, я бы считал, что меня просто развели, а это было самое смешное, что я слышал в своей жизни, потому что представляете себе, человек может съесть пустышку и получить абсолютно реальные результаты без всякой побочки, без действующего вещества, то есть, как это сказать? Мы называем это пустышкой, а на самом деле это какой-то невероятный магический способ активизации наших внутренних ресурсов и внутренних сил организма целебных. Что может быть вообще круче? Мне кажется, что вообще идеальная медицина это медицина пробуждения вот этих вот целительных сил, если так говорить, да. И какая разница, человек выздоровел, ему давали настоящее вещество или не настоящее вещество? Ну, мне кажется, я был бы рад э, и больше бы верил в себя, если бы мне давали не настоящее вещество. Так вот, плацебо-эффект – это вопрос убежденности. И э, пользоваться им э, нужно каждый раз, когда вы едите витамины. Нужно представлять себе и читать все самое хорошее, что пишут об этих витаминах, все, что они классно делают с телом. Что вы станете умнее, здоровее, будете лучше спать, у вас укрепится иммунитет, ну и там и все такое. Каждый раз, когда вы идете на какую-то медицинскую процедуру, каждый раз, когда вы готовитесь к какой-то медицинской процедуре или делаете что-то для собственного здоровья, например, это идеальный момент практиковать нейромашинную убежденности. И дальше, когда у меня был вот этот чудесный проект, мы его реализовывали несколько раз, я надеюсь, что мы все-таки к нему вернемся, иностранный язык за 4 дня, мы ездили в страну, где разговаривают на этом языке, и люди с нуля за четыре дня тренировались и научались разговаривать на языке так, что они могли на улице подойти к незнакомому носителю языка и несколько минут делать вид, что они тоже носитель языка, и он верил. Это ли не круто? И... Поверить в это очень сложно большинству людей, которые пытаются изучать язык, говорят, у меня маленький прогресс, у меня там плохо это получается, вся история. Но а, один из элементов, почему это становилось возможным, кроме э, технологий, которые включает в себя порядка 36 маленьких, э, собранных за десятилетия деталей, которые делают ее настолько быстро и мощной, мы начинали всегда с одного шага. Я просил людей поверить по-настоящему в то, что это для них будет возможно. Потому что подавляющее большинство людей в это поверить не может. И под словом «поверить» я имею в виду глубокое, спокойное, естественное, телесное знание, что да, так может быть, да, это возможно. Не «я верю». А, опять, же, да, там в стиле Тони Робинса, а, а реально вот, да, это так И это делает возможным, во-первых, включиться в это, участвовать в этом И это полностью перенастраивает мозг и бессознательное Потому что наш мозг работает как фильтр, он работает как устрица, которая фильтрует воду Он решает, что он будет фильтровать он будет уделять внимание нашим успехам или нашим неудачам. И он отслеживает что-то. Нам не нравится человек, мы начинаем заниматься сбором улик на него. Мы начинаем наблюдать за ним и думать, ага, что а, вот еще ты так делаешь. Ну точно, просто. Нам нравится человек, мы занимаемся сбором доказательств того, что он прекрасен. И этим занимается не наше сознание, этим занимается наш мозг. И нейромашина убежденности, когда мы ее настраиваем, она трансформирует полностью то, что возможно, то, что невозможно, то, за что я вообще возьмусь или не возьмусь. И, на самом деле, нейромашины должны быть... Вот этими тремя нейромашинами это, наверное, самое интересное, что можно с собой сделать. И мы начинаем всегда с нейромашины убежденности, потому что это войти или не войти, пробовать или не пробовать что-то, да, потом нейромашина принятия качественных решений, потому что нам нужно принять решение, каким образом, как, как сделать, делать, не делать. И потом нейромашина мотивации. Если я решил делать, то я хочу переключиться в этот режим. Потому что само по себе решение, ну, вы знаете об этом, оно не приводит к действиям. Вот. Скажите, пожалуйста, было вам что-то из сегодняшней нашей встречи интересно? Может, какое-нибудь слово напишите? про инсайты в комментарии. И я буду очень благодарен за отзывы ваши в директе. Пишите мне, пожалуйста, в директе. Пишите, что вам понравилось, что вам торкнуло, какие у вас инсайты появились, какие мысли появились за время нашего сегодняшнего общения. И если были какие-то вопросы, на которые я не успел ответить в полной мере, напишите мне их в директ. Я подготовлю вам... Сторизы с ответами на эти вопросы. Я буду очень-очень рад пообщаться и поговорить об этом. Спасибо вам огромное, друзья мои. Спасибо. Пишите. Спасибо. Спасибо. Класс. Жду, жду от вас сообщений в директе. И до новых встреч. Продолжим скоро. Пока.